Меня зовут Юрий Нестеренко, я собственник компании Климатек. С Сашей Соколовым мы знакомы уже больше чем полгода и познакомились в очень тяжелый для компании период, когда был определенный кризис в продажах и по сути нужно было спасать компанию, поэтому мной было принято решение найти хорошего специалиста в сфере продаж и прокачать команду, чтобы получить результат не через год, не через полгода, а максимально быстро. Ну, собственно, первый контакт с Сашей оказался очень эффективным и команда последующие два месяца продала больше, чем до этого за весь год. Мы побили все рекорды, благодаря чему съездили в Амстердам. У нас такая цель была, которую мы достигли и вместе с командой путешествовали. И дальше начали взаимодействовать на постоянной основе, исп испытывая разные форматы взаимодействия. На сегодняшний день, находясь в карантине, Саша предложил очень классный формат взаимодействия утренних онлайн разминок, так называемых онлайн формат, в котором команда, наверное, выполняет, не знаю, то, чего мне как собственнику хотелось бы больше всего. То есть команда приходит в чувства, команда не ориентируется на новости, которые к нам льются со всех сторон, а заряжается каким-то позитивом, которым Саша умеет заряжать, заряжается какими-то новыми знаниями, и таким образом начинается день, мне кажется, максимально эффективно для них. Впоследствии они выполняют свои показатели ежедневные, которые им сейчас нужно выполнять, несмотря ни на что, потому что мы не имеем права остановить продажу, не имеем права останавливаться, нужно дальше продавать. Поэтому я слышу от ребят очень много хороших отзывов, ребята в хорошем настроении в бодром целый день. И самое главное, я вижу результаты, несмотря на происходящее вокруг, мы продаем, конечно, планы по продажам приходится корректировать, но мы продаем, мы живы, так сказать, и с уверенностью на сегодняшний день смотрим будущее. Вот. Поэтому с уверенностью могу рекомендовать всем данный курс, не просто как теорию, а хороший практический инструмент, который помогает держать продажи на хорошем уровне.